Алло. Алло, привет. Привет, привет. Я сейчас показываю тебе экран. Там где она тут? Сейчас с экрана начать. Видишь? Так. Сейчас. Да, вижу. Вот это твой протокол. значит я вот просто не пойму, что вот это такое в конце идет, с середины вернее. Это замечание. Ну вот вот ты написал часть один, вот ты вы... написал вот это, это я так понимаю из, из диаграммы да, вы... ты выдернул. И что это да. было? Ну это она в двух два раза об одном и том же говорила и два раза ошибалась. Это упоминание стенограммы что здесь не так но ну, в данном случае вот если посмотреть то что ниже написано так сейчас по поводу доверенности представителя банка что что не так с доверенностью что здесь вот в этой вот в этой части что не так вот в этой ну это просто упоминание о том, что она упоминала об этом. И она ее проверила и подтвердила ее подлинность. Хорошо. Вот я никогда не видел, не участвовал в судебном заседании. Не знаю, что протоколе впервые допустим прочитал в протокол я же тебе сказал что замечания должны делаться относительно изготовленного ими протокола здесь вот понятно ладно я здесь начал уже немножко исправить потом допишешь вот это я вставил угу. вот основание ты приложил сам протокол хорошо чтобы там он был пусть хотя такой не. ну да не чтобы делал. они его не потеряли Ра разные есть способы как это все все вот протокол. Потом ты пишешь стенограмма. Хорошо, бог с ним идет стенограмма, как есть. Мы ее читаем, чтобы она была в неискаженном виде, без перемешек с замечаниями. Доходим мы, наконец, до замечаний. Замечание <связанных> грубо но, шин, шин, шин, ну как бы, ладно. А, в чем заключается замечание? Замечание заключается в том, что в протоколе написано то-то, а согласно стенограмме вот это. Вот, вот они этом. понял я понял вот вот этим вот этим что указывается вот этим что указывается это выписка из стенограммы просто дело все в том что в протоколе судебное заседание которое выдал мне суд вообще нет упоминания об этом то есть вообще в принципе он вот кардинально так, вот, это, вот так вот это нужно и писать вот угу. об этом вот и написал вот это часть первая допустим. Угу. а дальше писать что протоколе судебного заседания или допустим в изготовленном, я там в фальсифицированном протоколе в <св> фальсифицированном протоколе судебного заседания напишешь потом как <св> надо этого не отражено вообще вот Потом нужно указать, в чем, какое значение имеет это замечание, почему оно должно быть удовлетворено. Вот, этого протокола не отражено вообще а, данным действом, действом, как суд или е, кто она там? Судья копировать проверяет или удостоверяет что она там делает он проверяет ну удостоверяет доверенность представителя представителя что дальше ну проверила доверенность представителя доверенность оригинальная нотариальная или какая доверенность не нотариальная выданная банком выданная банком ты эту доверенность видел да я видел да и что с ней не так она выданная банком без записи в книге доверенности без необходимых но ну, без учета всех необходимых абзацев которые идут в, в ходатайстве о выдаче о доверенности это копия доверенности или оригинал Ну, подписанная банк была печать была синяя кто подписал вот этого не помню на память, но это можно посмотреть в фотографии, Вот это Фото у... дела. Вот это и, упишу, и запишу, что если подписал эту э, доверенность, это же Сбербанк, правильно? Да, да, да. Соответственно, подпись должна быть оригинальная Грефа только. Понял. А если какого-то другого должностного лица банка, то в материалах дела должна быть доверенность еще и на него от Грефа, оригинальная мы могли удостовериться что да действительно этот человек имеет право подписывать его на это грех председатель банка соответственно здесь расписываешь всю эту подноготнюю протокол отражено проверять доверенность представителя угу. тогда как сама доверенность выдана тем-то понял выдано тем-то тире лицом не имеющим права действовать от имени юрлица без доверенности На себе, ты... без доверенности указанного в выписке из егэ РЮ, из ЕГРЮ, так, äh, про действительно бездоверенность указываю в РЮ, тире, Греф, как там его? Ну так и напишу, Греф, как там его? Греф, сейчас посмотрю в интернете. Не важно, вот и написал два вопроса и спрашиваю, то есть обстоятельства показывать, что тебе нужно, потом ты в конце просишь удовлетворить, указанный замечательно протокол. Часть 2 То есть здесь тоже дальше расписываешь, что там вот эти все детали по, по вот этому факту. Угу. Что, а дальше пишет что а, суд впоследствии положил в основу решения суда правоспособность представителя, приняв... От нее все доводы и доказательства, на что не имел права. Потому что данная доверенность ничтожна в силу того, что выдана лицом, не имеющим права действовать от имени лица без доверенности. Что это вовсе не греф, и в материалах дела отсутствует надлежащим образом удостоверенная доверенность на того человека, который выдал этому представителю доверенность. Понятно. И на этом основании все, что предоставил представитель ЛИПа. Он не имеет права вообще участвовать в процессе. Вот что мы хотим показать вот этим. А в протоколе Понятно. судебного заседания вот эта формулировка не отражена. Считаю, что э, данное обстоятельство подлежит обязательной фиксации и удостоверения данных замечаний на протокол судебного заседания. Где-то так. Дальше едем. Часть вторая. Третья ответчика. Вот после запятых у тебя либо запятая вот так стоит, либо вот не ставишь пропусков между этих. Угу. Обозрен. Что такое? Было истребовано, и он был обозрен. Так и говорил. Обозр... Обозрен. Да. Обозрен. Почему она его ошибкой пишет? Ладно. Э, перебивая пишет. значит, заявленное ходатайство о в своем процессе представителя банка. Значит, перед началом съемного заседания при, определи... при определении отвода, при объявлении состава суда была истребована доверенность, и он был обозрен. Доверенность. Вот, как раз таки здесь так. Э, то есть, этого тоже нет в протоколе? Нету. Следовательно, в соверш... отлично. Вот Сразу пишет, что... Данное обстоятельство Также не отражено в протоколе Судебного заседания Которое является подтверждением факта Указания мной суду На э, вышеизложенные Вот эти вот обстоятельства Что данный не имеет права участвовать Обозрён Значит копия имеется в материалах дела По которым Павел Сбербанк Представил, представил или можно быть представителем Павел Сбербанк Опишет что Павел Сбербанк может предоставить Ермошиной доверенность, то есть эм, указать нужно, что Сбербанк может предоставить доверенность исключительно в лице Грефа, указанного в ЕГРЮ. Либо, либо посредством родовой последовательности иным лицом, имеющим право предоставлять такие полномочия удостоверенным Грефом. В материалах дела отсутствуют <как> такие доверенности. Быть представителем. Вследствие чего все предоставленные а, представителям доводы и доказательства являются ничтожными и не могут быть положены в основу решения суда в силу того, что представлены а, неправомочным лицом. И если <как> там где-то подписаны, все подписанные документы-то ермошные, не, неправомощные. А, Олег Кочетов, а, можно... Под подтверждение, судья. Вот что касается данного ходатайства. Поэтому законность проверена, участие имеет место быть правомочно. Я могу возразить. Вот это все тут расписываешь. Основание для возражения. Что это такое? Основание для возражения. Основание для возражения это выписка из ходатайства по представительству представителя банка. Из ходатайства из, по СССР. Этого не было в протоколе? Нет, конечно. Нет, подожди, ну, это... ты это зачитывал вслух? Э, да, зачитывал. Э, вот что вот это такое, вот это, что это такое? Основание для возражения. Для какого э, возражения? Выше. Выше указанного. Ну это что не Первый... возражение. Вот это не возражение. Вот это не возражение. Это кусок стенограммы, правильно? Ну да. Соответственно, если ты хочешь это в качестве довода в будущем, то да, нужно да, да. писать, как вот здесь мы писали, как я тебе рассказывал. Угу. Зачем писать? То есть вообще, то есть, понимаешь, даже мне непонятно, что это такое. А если я читать, читать это судья, либо еще кто-то, то есть они там вообще в трех соснах заблудятся. То есть нужно писать как для баранов. Я вроде бы как бы не баран, и то не могу разобраться в своих дебрях, которые ты тут нагородил. <связать> То есть если ты Понятно. пишешь протокол, что и так и пиши, что э, данная, э, данный факт протокол сегодня не отражен, но ты-то-то и можешь служ... и написать, что вот это основание, не писать, что это основание, а именно в виде доводов изложите вот это все. Что ты тут пишешь? Служебное положение, что такое так, статус согласно? Э, прошу представить доверенность, доверенности принеси. Но это же часть стенограммы, правильно? Да, да, да. Но это то, что она мне позволила зачитать, да. А, это ты... Я могу возразить, и начал ты читать вот это, правильно? Нет, нет, нет. Это вверху, это вырезка из стенограммы, а внизу это уже а, отвод, который я заявлял судье по поводу присутствия представителя банка. Это выписка, я скопировал ее и вставил ее в виде возражения на ее на разрешение участия представителя банка в суде как основание так служебное положение согласно пункту 2 статьи 48 что это за хрень такая это по отводу все пока по ссср да, да, которые <связывая> статья ведение дел в суде через представителя но если ты берешь эту статью значит гражданскими лицами участие, так дела Действие пределах полномочий, представитель, так, полномочия органам... А ты мне говоришь, так, граждане, здесь лично, у личность есть представитель, личность лично, не лишает его права иметь представителя. Ну, как бы 48, это общая статья, которая указывает на то, что можно так вести. Смысл ее указа здесь я не вижу. Значит, пункт 453. 4.53. 53. Оформление полномочий. Вот это уже ближе к телу. Должна быть выражена выданная доверенность в соответствии с законом. Смотрим, что такое нам закон говорит про доверенность. Вот гражданский кодекс 185. Доверенностью признается письменная уполномоченная выдана одним лицом другую, либо, друг, либо другим лицом для представительства перед третьими лицами. Доверенность от имени малолетних это ДТП, все, Соответственно, нам нужно найти э, Что такое доверенность? Признается письменное уполномачивание Смотрим письменное уполномачивание Формы, реквизиты, доверенности Это что у нас? <как> Письмо, методические рекомендации Ты видишь, что я делаю? Да-да-да <как> Понимаешь, я не хожу куда-то там В город выезжая или еще что-то Вот оно все под носом Mm -hmm. Все, что хочешь. Вот в письменной форме. При этом следует Как, что дополнительные требования, которые форма доверия устанавливается, доверие должна содержать, наименование. И здесь можно найти полномочия представителя. Так, подпись представляем представителя юридического лица. Подпись представляемого или представителя юридического лица. Статья 44 основ. Что это основа? Основа о нотариате. Порядок, подписи, нотариате, заверенность, содержание интернета, если гражданин физической лицо каким-либо не может расписаться, его все указано. Что здесь еще? 81 БК, но мы уже ее смотрели. 81, ну посмотрим сейчас, доверенность совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих стационарно обслуживания этой организации. Вот, ну это хочешь, внизу там строка была. Все, что хочешь, здесь указано. Кто подписывает, то есть нужно найти, что не соответствует э, э, положению к доверенности, форма реквизита доверенности, нарушает письмо, что вот методические рекомендации по удостоверению доверенности. То есть получается, кто подписал доверенность. То есть Все вот эти моменты, они вот, вот с самого начала мы с тобой прошли практически mm -hmm. от ГК а до этого, что у нас было. Именно с ГПК, вот, вот по вот этим ссылочкам все проходишь и законом. Каким законом? И смотрим дальше. В том сосылке отсылки все есть. Mm -hmm. Не надо там расписывать сильно много, просто указать на конкретные законы, которым не соответствует та доверенность, которая суд обозрел якобы. А основные доводы это то, что она подписана не э, лицом неуполномоченным, не, то есть э, именно Грефом. Может там и есть грех где-то, то есть я не видел доверенности материала дела. Может там копия приложена, а должен быть оригинал. Есть, прошу предоставить доверенность. Э, предоставить доверенность доверенность доверенности, принесенной в суд представитель банка через судебный запрос в банк о регистрации данной доверенности по номеру в книгу учета доверенности. Судебный запрос в течение действий без наличия служебного положения и статуса, также справки о том, что доверенность проходила регистрацию в банке допустим. Послед... Но ну, это одна, один этот, момент, ну, момент, да, что она проходила так. По сути, является незаконным. И Оцен... оценится экспертом, как должное преступление судьи являющийся госслужащим. согласно госсудейской ТДТП, кроме прочего, используя представитель банка моих персональных данных, незаконно является уголовным преступлением согласно. Зачем это в замечаниях? Кроме того, использование банка моих персональных данных. Это ты можешь в возражении, mm -hmm. компиляции, где-то угодно. Зачем? Понимаешь, в возражениях нам нужно коротко. Суть замечаний, чего нет в протоколе, чего мы хотим, чтобы туда было добавлено. И основания. Почему мы считаем, что это важно для добавления? Что, на что это указывает? На, какую суще... на какие существенные обстоятельства материалы дела может в будущем подтвердить? Почему мы просим это? Потому что суд может сказать, да, это не существенные обстоятельства, типа они не нужны. Вот эти, все вышеперечисленные пункты, э, прочитанные из ходатайства проверки закона сейчас судебного представителя банка, согласно 5 главы. А также ну, вот эти моменты, проверять тут же, они тоже отмечаются в Word, все они показаны, где, почему, запятая, зелененьким выделено, красненьким. А также основные 225, 55, лицам были нарушены, так как расставщик не представил все документы необходимые для перечисления и перечисления в данном списке. А последнее устное заявление о переносе заседания из-за отсутствия документов вовсе осталось без внимания ну как бы не знаю вот этот пункт еще как бы условно вот этого не нужно вообще удаляем то есть понял как бы вот это здесь да. ну, как бы что это такое да нешифр без доверенности имеют они право быть без доверенности Согласно четвертому Основание для возражений. Короче, вот это все надо переделать именно вот примерно с такой позиции, что данное не отражено в протоколе судебного заседания. Данными обстоятельствами подтверждается то, что я настаивал на том, что представитель не имеет права участвовать в судебном заседании, так как его полномочия не подтверждены. А то, что указано в этой части, суд просто, да, действительно обозрел а, как это называется? Представленную подлож... доверенность? Подложную доверенность, да, mm -hmm. потому что она по факту не является доверенностью как таковой. То есть, потому что уполномоченный ненадлежащим лицом там, ты знаешь, какая доверенность, кто подписал mm -hmm. эту доверенность, она явно не грех. Вот, ну, да. естественно. Вот. Если она грефом подписана в копии, тогда должна быть и на копии, это нотариально удостоверено, с обратной стороны там подписано, что да, нотариус видел эту доверенность, удостоверил, поэтому предоставляем копию. Но нотариально тоже должна быть синяя печать и подпись нотариуса. Ну, нотариально никакого не было, поэтому, естественно. так понял да что с этим да, да да с этим понял такие большие расстояния не нужны то есть экономить на бумаге замечания грубо нарушение процесса, но как бы это и есть замечания все вот ты пишешь основание для возражения то есть если ты выделил вот эту всю часть здесь Угу. Этого, я так понимаю, нет в протоколе судебного заседания, правильно? Ну да, там все по-другому, там совершенно все по-другому написано, совершенно, кардинально. То есть там даже время, просто в протоколе даже время не указано. Да, время они не будут никогда не указывать в протоколе. То есть, значит, здесь можно просто написать ниже следующий. Выдержки из стенограммы судебного заседания. Часть выдержки судебного заседания отсутствует в. А какие еще есть слова, кроме фальсифицированные? Подложные. В подложном протоколе. Заседание. Вот, в подложном протоколе. Так, обращаюсь к ответчику. Ответчик. Почему в скобках обращаясь к ответчику? Ну, это я выделил, что она, когда обращается ко мне, когда к представителю банка. То есть я это выделил специально, что она говорит это мне, а не, не всем и не представителю банку в отдельности. А что такое а, нет, не доверяю ответчик? А, ну, это по вопросу того, доверяет ли не суд, я строчку вверху пропустил. Судья задал вопрос, доверяет ли мне ну, судья? Так, надо, и... Почему нету вопроса этого? Судья, обращаясь к ответчику, что она обратилась, с каким вопросом обратилась? Это Доверяю уже... ли я суду? Это есть у тебя в стенограмме? Да, Это... да, да, конечно, да. Но Просто я... этого здесь нету. Чуть позже скопировал, но ну, вставлю. Если ты предполагаешь, что копию стенограммы, значит она должна быть полной. Да, и, наверху полная, да. И пройдись по запятым, по всем вот этим. Они mm -hmm. все у тебя выделены зелененьким. Так. Э... Не доверяя, Почему? Потому что вы не можете быть судьей, потому что вы не меняли. Вы не меняли. Гражданство слово пропущено. Оно есть это слово? Да, да, да. А в стенограмме есть или тоже пропущено? Нет, тоже есть, есть. А как получается, ты ж копировал и вставлял? Почему Ну ты... я просто, я просто при, перед справкой тебе я там изменял кое-что и, видимо, нечаянно слово удалил. Не меняли гражданство, соответственно, вы не являетесь, вы являетесь гражданином СССР, судья. Откуда вы знаете, что я не имел гражданство? откуда вы знаете, что я судья судья? Справку не представлю. Пожалуйста, если у вас интернет работает, посмотрите. Указ там, там будет приказываться назначение меня судьей. Пожалуйста, посмотрите. Вика Щетков, обязательно посмотрю. <со> Дело все в другом. в том Не в том, что вы назначены судьей, а для отвода. Основной для отвода является следственным, что произошел захватывательство. СССР перестал свое существование. И люди, которые проживают на территории СССР, без уведомления сограждами СССР. Соответственно, у всех людей, проживающих на территории РСР, должна быть справа о том, что он, она вышли из состава СССР, вошел в состав РФ. Я, конечно, такую справку не писал, так звон, ФМС не давали. По этому поводу, по этому праву рождение является гражданином СССР, про рождение своих родителей. Ясно, значит, вы часть закона, например, сейчас не признаете. Вот видишь, даже вот по протоколу видно, что ты сам уводишь в сторону. Сначала ты тут про нее говоришь, а потом начинаешь про себя говорить. То есть, mm -hmm. Если ты ей предъявляешь какие-то требования в отношении нее, то нужно вот эту часть в отношении нее и формулировать таким образом. Причем здесь ты, я такую справку не давал. Кому ты можешь справку дать? Не получал, может быть, из УФМ. Да, не получал, да, не ну, получал. Но ну, а ты-то в стенограмме написал, что не, полу... не давал, так по стенограмме идет. Так, ну я посмотрю, ну как тут написано, так ты на... так ну, и вот говорим. Не, не надо ничего исправлять. А вообще эти mm -hmm. на будущее, если ты в суде участвуешь и наезжать начинаешь на судью, то нужно и линию наезда с... придерживаться ей э, как бы. Mm -hmm. Ну я понял. Основе, да. А здесь, получается, ты перевел все на себя, она за это цепляется с психологической точки зрения и начинает уже на тебя наезде. Значит, вы законов не признаете. Причем здесь мы, причем здесь я, когда она является гражданином СССР, никогда не меняла гражданство, сведения о смене гражданства в ФМС, МС, ОНЕ, нет никаких, как она может стать судьей э, РФ, как она может иметь паспорт гражданина РФ. Вот, ну, я ниже да, немножко об этом говорил. Там сейчас ниже ты дочитаешь, там как я говорю. Получаются про... запятые отстающие от слов. Судья Ответчика Читков. Так, эм, получается справка ОСМС для вас имеет приоритет над всеми основными, зак... основными законами, федеральными законами РФ. Если вы дадите мне возможность разъяснить, тогда немного объясню. Дело в том, что это был референс в сохранении СССР в 1991 году. Если помните, вы старше меня и лучше знаете. И помните, что было захвачено власть и перешла в Российскую Федерацию. После этого началась смена власти, началась смена всех стадий власти. Уважаемый, отвечу, процесс не политизированный. Суд политикой не занимает, суд рассматривает конкретное дело. Вот здесь надо было сказать, и им, надо, а, и им надо досрочно взыскать задолженность по кредиту, наверное. Скажите, пожалуйста, обращались в Сбербанк, получали кредит. Вот здесь надо было ему сказать, да, суд не политизированный, но суд обязан выяснить все основания, начиная с самого суда, все основания и причин для рассмотрения данного дела. Имеет ли банк право взыскивать? Имеет ли суд право судить граждан СССР? Именно поэтому я начинаю с того момента, что вы, как должностное лицо, не имеете права осуществлять судебное производство. Даже по законам Российской Федерации, потому как не являетесь гражданином Российской Федерации. Вы никогда... У нас по закону о гражданстве должно быть волеизъявление добровольное человека. В силу закона нельзя стать граждан... гражданином. Ни по законам ни одной страны. Хоть СССР, хоть РФ. Нет такого основания, что можно стать гражданином какого-то государства или образования бандитского в силу закона. Поэтому вы обязаны были написать заявление и пройти процедуру получения гражданства, установленную законом о гражданстве Российской Федерации. Если вы ее не сделали, можно как раз сделать выдержку на вот эти статьи, там 41 статьи. А внизу, внизу в основании для возражения это есть Вот. Вот это нужно было ей сказать об этом. Именно поэтому я указываю на те обстоятельства, которые не дают вам право проводить судебное заседание. Потому что вы никто вас никак. Вот это примерно то, что надо было говорить в суде. Угу. Уважаемый, так, процесс не политизирован. Здесь опять-таки основания для возражения. Что это такие основания? Это вот как раз... Причина, по которой она не имеет права быть судьей, это то, о чем ты сейчас говорил выше. Ты это озвучивал? Я это, ну, это как причина.. Это в материалах дела где-то в документах есть. Да, да, да, конечно. Это, от, это выписка из отвода, да. Вот. Значит, нужно, если ты хочешь указать, что данных доводов, данных фактов в протоколе не указано. Вот. Считаю э, их обязательными для удостоверения последующим основанием. И указать, что все вот эти моменты можно вот так вот указать дальше. Но дело все в том, что я предоставил ей этот отвод, и она. И внизу вот в... сейчас... написать, что данная мотивировка изложена мной в отводенном такой-то лист дела такой-то, такой-то. Да. Но она его не приняла. Что не приняла? Вот этот, этот вот. отвод. Отвод в его не приняла. дела есть? А, я его после сдал через канцелярию. Ты ну, отвод ты вкусно заявлял? заявлял Ну я вот начал заявлять, она сказала, что процесс не политизированный и мне ну, якобы не интересно о том про СССР и все. Ну то есть не давал мне вообще перебивал и не давал говорить. Я его... Позже пытался сдал часть А Подожди, а, а какой здесь политизация идет? Э, вот это э, с чего начинался отвод? Кстати, я определяю. Подожди, это отвод из э, пакета, правильно? Да, да, да, все верно, да. Так, где у нас? Это так. вторая, по-моему, вторая папка, по-моему. Какая? И, и, а, четвертая. Что это четвертая? Отводы у меня под номерами 9, 9, а, 11, Я 20. понял. Так, так, и какой это отвод? Ну, в, в, по поводу гражданства судьи. Так, 881 вот Сейчас посмотрим, что это за отвод. Так, о юридическом статусе Российской Федерации, так это не то. Так, это шаблон по Дунсу, 9, значит, по факту отсутствие гражданство Российской Федерации. Ну, Ты э, название зачитал отвода? Да, я, да, зачитал. Естественно. А что а еще? Ты... Вот это ты зачитал начало? Нет, она не давала возможности, нет. Это в протоколе отражено? То, что... она нам, я только начинал любой отвод зачитывать, она мне сразу говорит, процесс не политизированный, и задавала мне вопросы, касаемые непосредственно только лишь иска и все. И ты начал отвечать? Да. Почему? <звы> Ну, не знаю. Ты на ринге тоже так делаешь? Тебе, когда кто-то <смех> пихает в лицо, ты еще больше ему его подставляешь, да? Жду, жду пока накопится злость. Да? <смех> ну, дождался. Но, понимаешь, ты заявляешь отвод, она тебе говорит, процесс политизированно задает вопрос. Ну, а если честно... А отвечай на нее вопрос. Если честно, я даже дальше... не знал, Эдуард, я даже не знал, как возразить. Вот вот да этим вот. Нужно возражать. Нужно так и сказать, что а здесь нет никакой политики. Здесь отвод. Я имею право заявлять отвод в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом. Я его вам заявляю. Отвод в следующем. Будьте добры. Дайте мне его огласить. Вы ну вот... сейчас нарушаете мои права не даете мне догласить отвод. Вы же даже не знаете о чем содержание этого отвода, вот я его сейчас оглашаю, а потом, когда вы его заслушаете в своем определении, вы напишите, что процесс не политизированный, или что хотите, там меня абсолютно это не интересует. Моя задача заявить вам отвод, и я это делаю. Ну И вот начинать именно зачитывать поэтому... этот отвод. Вот она, по... потом, она потом может что-то там болтать, перебивать, ты ее не слушаешь и читаешь отвод. Под диктофон. Говоришь, мной ведется диктофон. Секретаря я прошу отразить то, что сейчас проходит в судебном заседании. Что судья, вместо того, чтобы исполнять нормы процессуального кодекса, закрепленные в 12 статье, она мешает процессу. Она создает условия для невозможности осуществления прав ответчикам. Вот так, так и было, было да. Что так и было? Ну так и было, я заявлял, то есть я любой отвод начинал читать, она в корне меня перебивала. Я начинал с ней спорить, она для того, чтобы я с ней не спорил, пригласила в зал заседания судебного пристава. Правильно, ну пригласила пристава, но ты веди себя дальше так, как ведешь. То есть Очень... просто тупо, понимаешь, иногда кидаешь якорь и начинаешь читать отвод. Угу. пуска она орет там, что хочет. Ты читаешь Понял. отвод. Если пристав начинает впрягаться, ты... Прошу зафиксировать в протоколе, что лицо, не являющееся участником процесса, без э, распоряжения суда в форме пристава, без распоряжения суда встревает в процесс и не да и мешает ведение процесса. То есть можно было осадить, я не знаю, такого не было у меня тут, да, в разные судьи попадались. Но когда ты настаиваешь на своем и ссылаешься на нормы процессуального законодательства, на конкретные статьи, дающие тебе это право на 35-ю, статью, где ты можешь изучать, заявлять ходатайство, отводы, то есть все в чем процессы. Да, у меня 5 отводов вам подготовлено. Все они разные, с разными основаниями и доводами. Если вы считаете, что они там политизированы, не политизированы, будьте добры, в совещательной комнате все эти вопросы будете решать. Вот так надо с разговаривать. Теперь понятно. Получается, что ну, а кто там курица сидит какая-то, это, и ты, получается, я не знаю, ну, тут, тут на кону, я не знаю, если не жизнь твоя, то как бы. Дальнейшая судьба, там решается финансовое благосостояние, еще что то там мозг тебе выносить будет по полной программе. И вот, вот именно в таком ключе надо было. Она тебе перебивает, что то раз перебила, тебе вопрос задала. А у тебя есть определенная линия, которую ты должен выдерживать. И ты ей говоришь, что да, я сейчас излагаю отвод. Можно все это даже не на повышенных тонах, понимаешь, давать высказаться. Да, она высказалась, вопрос тебе задает, а ты ей говоришь, что на данный вопрос в настоящем я ответить не могу в силу того, что я сейчас оглашаю отвод заявленным мной. И согласно процессуальным норм права, понимаешь, не кричать, не спорить с ней. Если пристава, ну, я спокоен был, я Я был да, сказал, что спокоен был, но почему она пристава позвала? Ну, потому что я не спорила, она мне ну, сказала. А зачем не что... спорил? Вот именно доказывал то, что сейчас о чем ты говоришь ты. Именно в таком тоне, в таким канале. Как я доказывал. На основании чего? На основании. Ты ссылался на статьи, то есть я так понимаю, Да, я... да, да. На 225 статью, да. Потому что она, когда отводы мне стало, я их пытался ей передать, она одно за другим говорит говорила следующее, я их не принимать не буду. Я сказал, что я вынужден воспользоваться 225 статьей. И все. Она просто эту мою фразу игнорила и… Зачем 225-я статья к отводу не подходит? 225 статья, когда ты заявляешь ходатайство. Любые определения должны быть мотивированы. Отвод, он под 225-ю подпадает аж бегом. С отводами там ничего не будет. Вот Ты, ты ходатайство заявляешь, да. А когда ты отвод заявляешь, это там, что ты имеешь право, там, 16-я статья, 35-я статья, ты имеешь право заявлять отводы. И в этой части нужно было додавливать ее. Поэтому как бы, вот смотри, какая сейчас страница, 27, ни хрена себе, 27, замечание о грубом нарушении. Ладно, в этой части понятно, что тут дальше. Опять идет цитата из стенограммы, понимаешь, вот это, вот то, что мы сейчас с тобой обговорили, это наверняка есть в стенограмме, правильно? Совершенно, да, это вы, вырезка из сценограммы, да? Нет, не, не, не вот это, то, то, о чем мы сейчас с тобой проговорили. А, что ты имеешь в виду? Ну, весь вот этот вот скандал, который там устроен был, что И... все твои споры, они есть, правильно? Да, да, то, что. Ты да, заявляешь да, то, отвод что... судье. А вот Я этот, заявля... этот момент в протоколе не отражен, правильно? О естественно. Том, что ты естественно. Заявлял отвод. Вот это нужно было вот здесь высказывать, что ты заявляешь отвод. Судья весь спор вот этот выложит, что этого в протоколе нет. Но ты заявил судье отвод. Судья в нарушении норм процессуального э, права не дала возможности тебе заявить отвод. Не, то, не просто не дала возможности, а вообще лишила тебя возможности заявить отвод. Вот отказала, что не примет отвод, хотя он был ранее тобой сдан через канцелярию. Есть входящий регистрационный дом, номер. В связи с чем ты просишь? эти замечания удовлетворить, потому что здесь грубейшее нарушение норм, лишение тебе доступа к правосудию, лишение тебе возможности э, заявить отвод судье. То есть вот это обстоятельство нужно, вот эту часть нужно. Здесь она есть, это или нет? Ну, нужно смотреть, я на память не помню. Так, подожди, Качетков, предоставят документы суде э, и представители Павла Сбранкова. Я могу э, я могу зачитать а не учтение не учение препятствий видеофиксация не учинение видеофиксации судья видео не хочу чтобы мое изображение было в аудио э, пожалуйста аудио пожалуйста вот почему ты спрашиваешь у нее вот это это означает что незнание про процессу, незнание процессуального кодекса я всем говорю ребят вы идете на войну вот и вам дают э, оружие определенного а вы не изучаете не разбирайте, вот, допустим, ну я знаю на сто процентов, что ты знаешь, как устроен автомат Калашика, и можешь его с закрытыми глазами да. разобраться. Но если я тебе не знаю сейчас дать какой-нибудь пулемет, допустим, с танковый с, с БТР, ты не, сбу... не знаешь, как с ним справиться. Или какую-нибудь американскую технику тебе дать. Ну я понял. Тоже не сможешь не справиться. То есть прежде чем пойти в бой с этой техникой, ты по-любому разберешь его до винтика и не один раз проверишь, как оно работает, как оно заряжается, чтобы ты в бою мог им пользоваться. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да верно. наверное. Только в бою ты можешь схватить вражеский автомат, пулемет нажать на спусковой крючок, проверить, а работает не работает. И работает, ты будешь им пользоваться, пока в нем пули не кончится. А потом бросишь, схватишь другой. А здесь да. почему ты этого не делаешь? У тебя есть депута, это оружие. Это оружие, которое использует суд. Здесь вот ты говоришь, я могу зачитать, да ты имеешь право. Это твоя обязанность пользоваться процессуальными правами. И зачитывать это не неучтение. Это называется ходатайство. То есть, грубо говоря, ты спросил, я могу вам задать ходатайство, а судья тебе сказал, нет, не можешь. И все, и ты включил и пошел дальше. Деда. Так получается? Ну, судя по всему, да. да, так сделал. Вот получается весь, как говорится, хрен до копейки. Так, что тут? Аудио, пожалуйста, отвечай все Дело в том, что лично Путин дал указание. Видишь? А здесь получается, что ты начинаешь спорить с ней уже. Не заявляешь ходатайство, что положено по процессу, а пытаешься возражать. Она тебе говорит, аудио, пожалуйста. Это что? Вот это сейчас. Здесь отражена демагогия, здесь отражен базар, который ты устроил в суде. Потому что ты не поступил в соответствии с процессуальным кодексом, Не сказал, что у меня есть ходатайство. Ты имеешь право взять ходатайство? Да, ходатайство. О чем? Оглашайте. Я его прошу огласить. И пошел. Путин лично подписал ходатайство о проведении видеозаписи. А ты у меня спросил, могу ли я задать ходатайство? Тебе сказали, нет, не можешь. И ты начал, вот понятно. Вот оно и получается, что ты здесь не заявил о ходатайстве, понимаешь? Как вот просил, да. Как как мы вот это теперь раскатаем все? то есть вот это вот свидетельствует о том, что ты устраиваешь вот эти вот споры с судом. 50. но она а его вот приняла, что? она его приняла. Что приняла? Это ходатайство о видеофиксации она приняла. Представитель ваша честь, этот отвод, что заявила ты ищет... что? Так, аудио можно, видео себя можете, аудио можно, видео себя можете снимать, пожалуйста. Так. А что здесь за отвод? Почему отвод здесь появился? Где тут отвод ты заявляешь? Это все, ну это с аудиозаписи я записывал. То есть как здесь написано, так и звучит в аудиозаписи. То есть ну, я так понимаю, было. что ранее был заявлен отвод, потом ты э начал рассказывать про аудио-видеозапись, и потом просто представитель вставил свое ремонт, да, что, -то, да, что да. просит в том отводе, который ты ранее заявил, просит отказать. Да, да, да, но это, это уже было накануне… Зачем тогда возражение судья, так, так, стоп, а ну-ка, что это, судья обращается: пожалуйста, по заявленному отводу, а здесь, вы уже сказали, имущество, фиксация, то есть идет все про видео, ходатайство про видео, и тут вдруг ты вставляешь сюда про отводы, зачем, это новое основание, это то, то есть это первый У -у -у. был отвод или второй, который она тебе не дала? Это, ну, может быть, даже второй или третий. Она все не приняла. То есть все, которые в папке, в папке присутствуют, она все не приняла. Это... Приняла только по, по видеофиксации, по представителю банка, и все. И только два отвода приняла. Остальные все отвергла. А какие отводы по видеофиксации? Какие отводы по представителю банка? У нас ну, не вот... требует... есть, есть как, есть. Там не, отвод, не отводы, а заявление, ходатайство. Ну, это разные вещи, отвод и ходатайство. Да, Смотри, да. вот он факт, и подтвержденный судом, и подтвержденный представителем банка о том, что ты заявил отвод. Этот факт отражен в протоколе? Ну да, безусловно. А в протоколе нет, его нету. Вот. Точнее, он он отражен, но в другом плане. То есть э, я заявлял э, непосредственно про гражданство и сразу заявлял о разрешении на, на видеофиксацию от э, ходатайства. Как, как ты мог сразу отвод заявить и ходатайство? Ну, я сейчас договорю, как бы будет понятно. Ну, то есть сначала одно заявил мы проговорили, потом второе заявил. Судья сделал следующим образом, как написано в протоколе, я просто отвечаю на твой вопрос. Она первое мое заявление, ходатайство по поводу гражданства, связала со вторым и в протоколе указала ответ о том, вот то что написано в нижней строке, то что представитель банка Ярмошина сказала, что ответ не имеет никакой силы. Данный отвод. В протоколе написано следующее, что связала она и гражданство, и отвод по, по видеофиксации вместе. И ответила одной фразой, что данный отвод не имеет никакой юридической силы. Кто? Это, Кто? Э, судья подтвердила э, слова, сказанные представителем банка. То есть она спросила у нее, как бы вы возражаете отводу? Вот смотри, про, про отводы. Вот понимаешь, вот если у тебя шел сначала отвод... Потом ты начал про э, ходатайство о видеозаписи, то есть ты должен здесь выдержку сделать, допустим, с такой-то, с такой-то, взять про отвод, что говорилось, потом пропустить многоточие, ну можешь, указать, да, можешь угу. указать там, далее речь шла о ходатайстве, потом опять, что про отвод, чтобы показать, что про отвод, и далее судья не удалилась в совещательную комнату о а вынесение определения по заявленному отводу. Вот как раз оно удалилось. Значит, это указать, то есть смотреть по протоколу, что у тебя в протоколе отражено, что не протокол. Значит, по другим по отводам, которые ты также заявлял, она ничего не сделала. Да, это, это было место быть, да. Вот эти моменты нужно отражать. То есть вот в этой части, значит, что здесь так? Часть вторая, что такое часть вторая? Часть первая, что это значит, часть первая, часть вторая? Это первое замечание, вырезка из диалога, и второе, которая была позже. Там по времени, смотри, вот 11.33, первое было. Вот эти слова, убери основания для возражения, <связь> а напиши все это как есть. Вот и пишешь замечание о грубом нарушении. <связь> так. Вот эти части тоже не нужны. Что за часть первая? <с mentally> <с if> Я понял. Баян с этими частями. Откуда, где там продолжение непонятно. То есть это все вот у тебя по дата по времени указано, что про то тогда где чего. <с <с и опять таки вот здесь ты новую, вот если распишешь все, каждого процесса. Это все в целом у тебя будут замечания. Угу. Ведение процесса. Все. Цитата из стенограммы. Вот это везде вставляешь. Вот, понял. Это, вот это все идет дальше все замечание, не надо повторять одно и то же понял цитата из стенограммы и потом распишу что тебе не нравится что отмечено в том протоколе что не отмечено вот после цитаты вот здесь вот расписываешь а потом в обосновании можешь вот это воткнуть Почему ты считаешь, что это важно, чтобы вот эта часть была отмечена как замечание, удовлетворена была как замечание? То есть, нумер нумеровать не надо, да? То есть, первое замечание, второе, третье. Не... У тебя постоянно первая часть, вторая У тебя вот по времени есть. Понял. У тебя все же пронумеровано по времени. Цитаты я сделал, ниже следующая часть выишки отсутствует. И пошло. А, так, тогда нужно это вот так сделать. Да пишешь там, где многоточие ставлю. Угу. основания для возражения. Вот этих вообще вещей не нужно. Так. Так, что здесь лично Путин? Ну вот как бы я не знаю даже, как можно э -э, вот это трактовать. Понимаешь, если ты, может быть, раньше где-то укажешь, что было заявлено тобой ходатайство, а это уже в процессе. Вы сказали, Кольщиков передает документы судью. Какие документы ты передаешь? Именно вот это ходатайство, которое я зачитал по поводу того, по видеофиксации. А да и нужно писать, передает ходатайство о ведении аудио-видеофиксации, передает угу. письменное ходатайство. аудио видеофиксации так я и дальше поясняет я могу зачитать они а очень ну вот это просто я не знаю Ну я понял я понял так судья и пошло то есть получается что тебе так про отвод я отсюда выкинул да Отвод ты должен отдельно воткнуть этими замечаниями. Там, где твои отводы не рассматривались, это отдельно нужно воткнуть. Часть 2. Mm -hmm. Что за часть 2? Непонятно. У тебя один судеб... одно судебное заседание. Здесь ты просто вставляешь новое. Соответственно, после вот этого всего там надо расписать, для чего это ты хочешь. Что она доказывает вот это все. Mm -hmm. Так, э кроме того, если отказывает видеофиксации, то по указу президента, и будешь проверять, убери вот эти все пропуски после запятых, или... Это она уже зачитывает, я понял. Понятно, написал-то ты. Ну да, да. Видеофиксация, показывает, подлежит вот суде, представитель СМС Ходотайс вам не согласилась считаю его... а это она зачитывает отвод да, да да да отвод после ну из совещательной комнаты пришла и зачитывает определение а, а, зачем ты а, вот эту часть зачитывает определение а зачем ты это, этого что, нету в протоколе судебного заседания? Uh, есть, да, но немного другими словами. Оно в протоколе будет и запишено, что судья по, по выходу из совещательной комнате огласил определение. И все. Определение да. есть в материалах дела, правильно? Да. А зачем ты его цитируешь здесь? Зачем вообще нужно указывать это? Это в протоколе О, не указывается. Ну, просто то определение, которое у них в протоколе, которое она говорила, и то, которое присутствует в напечатанном виде в протоколе, они разнятся. Вот, вот тогда укажи это. Для чего ты вот это вставил сюда? Почему? Так и пишешь, что... Так и пишешь, что... Настоящие замечания указаны мной ввиду того, что ввиду того, что оглашенные было шумное определение на отказе удовлетворение заявленного заявленного мной. Отвода номер какой отвода это да это ты поставишь там? Угу. Ну, о чем там? О. Так. на определение не соответствует письменному определению лист дела, номер такой-то, номер такой-то, части, он соответствует части, изложенной выше письменного определения. Ну, я так понимаю, лист указать и все, да? да, на таком листе. Угу. А, лист второй, Там. второй, -три. второй, третий, второй, третий дело. А, нет протокола. Дело, определение. Тебе нужно где определение? Определение об отводе мы об этом говорим. А что вот это? часть. наш это отвод она зачитывает, правильно? Да, да, да, да. А если ты возьмешь определение, которое в деле, то что она зачитала на процессе одно, а в деле совершенно другое, правильно? Да. Вот. Это мы и должны описать. Настоящие замечания указанные на мною ввиду того, что оглашенное определение об отказе в удовлетворении заявление отвода. Номер такого -от такой не соответствует в части изложенной виши письменному определению, положенному в дело. Судом в дело. И указываешь ли сдела такое-то? <связь> Вот все вот эти моменты нужно... Почему ты вставляешь вот это все? Нужно объяснить. Основания для возражения. Данный факт, подобная регистрация. Поддержался Путин. То есть ты повторно втыкаешь, что ли, это все? Нет, я разъясняю. Но это же уже было, вроде бы, где-то... Я замечаю. По Пути... Путина мы уже слушали здесь. Где-то вот здесь, да? Определяя, где-то, подожди. Ну, разъяснять, нет, ну так, разъяснять так много не нужно. Нам нет. нужно указать, почему мы вставили вот это, что мы хотим этим показать. Что этого не отражено в протоколе судебного заседания. Оно, в принципе, не должно быть отражено, но в силу того, что само определение в бумажном виде не содержит, допустим, вот этих моментов. Или mm -hmm. они изложены там по-другому. Можно даже привести цитату, взять определение, скриншот и вырезать часть из этого дела что в определении то что там другое совершенно поэтому mm -hmm. просим условие данный факт э, а что это данный факт вот, указ предусмотренным так что он хочет в отношении действия в, в, в, в судов указаны камеры опять ты про видео да да то есть смысл смысле не знаю тут, тут э, обзыскание здесь она заявляет зачитывает отвод тебе а ты начинаешь опять про видео но определение она зачитывает об отводе об, об отказе в отвода, правильно? Да, но ну, я же говорю, они все совместили об, от, об отводе судей, они сразу совместили с гражданством, совместили с видеофиксацией, и все она это совместила, и э, выдала это как за причину отвода судьи. Все, То есть я три отвода заявлял, она это все как один выдала. Ну вот это тоже нужно каким-то образом посмотреть, стоит ли цепляться за это, не стоит, нужно разделять, не нужно, то есть вот эти основания для возражения не сто лет здесь и нужны. Понял. Дальше опять мы... А удали, пожалуйста, вот это то, что ты сказал, мне нужно. Вот по, по Путину. Тогда удаляй, да и все. Если не нужно... Я это выделю просто красным. А там сам ты разберусь. <свист> Может, откуда, отсюда какие-то формулировки возьмешь для описания. Зачем Понял. удалять. <свист> часть первая. Опять часть первая. Сколько у тебя первых частей? <свист> все первые, да? По каждому замечанию. Так... Так, ходатайство имеется. У вас представитель имеется ходатайство. Короче, сейчас я дальше вчитываться не буду во все эти моменты. Сколько, здесь был промежуток, да? Между временем. Да, да. Тогда надо вот так делать, где ты хочешь промежуток поставить. И написать продолжение темы. Как-то так наподобие этого. Угу. Это выделить жирным, чтобы оно. Понятно. И то есть основание для возражения часть первая тоже, короче, всю эту позицию дальше по аналогии все остальные просмотришь и сделаешь, как мы сделали выше. А ты можешь посмотреть вот там в конце вот самые две два момента это да вот вот чуть выше подымайся и там как бы ясно будет по-моему шестая или седьмая. Вот, примерно отсюда, что по протоколу то, что протокол, тот, который изготовила она, он отличается от стенограммы, и я написал как бы выдержку из закона по изготовлению протокола. Это нужно, не нужно. То есть вот это для тебя не важно, да? Нет, для меня важно, для нее получается не важно. И как Нет, бы тут ты еще... Ты я... выделил только шестой пункт. Выделил я шестой, почему? Потому что явился судебный пристав, который не отражен в протоколе. И я э, взял выписку, э, скопировал из э, закона о том, что она должна была указать судебного пристава в протоколе, а он не указан. Но зачем тогда много? Возьми выдержку, допустим, только э, шестой пункт ГПК. Какая статья ГПК? Не помню. Ну так надо указать статью. Да, да, да. И написать сразу, соответственно, с пунктом 6, статьи такой то ГПК устанавливать, А, это правило написания протокола. Где эти правила указаны? Каким законодательным актом они регламентированы? Все, я понял. Все это нужно указать. Соответственно, вот эти все удалить. Зачем они нужны? Оставить только тот, на который ты ссылаешься, который тебя интересует. Зачем водой все это дело запал в протоколе, заносится... Все возражения участников разбирательства против действий председательствующего. Вот, должны занести. Вот, все это нужно указать. Плен Верховного суда я указывал, что председатель несет персональную ответственность за полную... 203 230 статья. Вот укажешь потом. должен быть изготовлен, подписан не позднее, не, не позднее следующего дня после Протокол должен быть изготовлен и подписан не позднее, следующего дня после окончания судебного заседания установить срок за изготовления подписи в СССР имеет важное значение для совершенного разреза на врагов разбирательства в, в разбирательства Установили, что протокол не точно изложен, утверждено, то в СССР протокол представителей ходатайства об изменении или дополнении протокола. Вот это одно. Проверка лиц, участвующих в деле. То есть, смотри, вот я в самом начале тебе написал а, в протоколе. По результатам рассмотрения данного дела было вынесено такого-то числа укажешь, которое было мне выдано на руки решение. Так, так, так, так, так было вынесено. забыл указать мотивированное решение, которое выладо на руку такого-то. О чем имеется запись в справочном листе материалов дела? Вместе с тем, в с материалом дела, я получил на руки мотивированное решение суда. В материалах дела мной не было обнаружено протокол судебного заседания такого-то, о чем мной также было сделано, запись в все материалы дела а, было подано по этому поводу... Не знаю, сколько там потом, 3-2 заявления указано. заявления 4, да. Напишешь. Угу. И можно их даже приложить. Ну да, я приложил, там ниже есть. В связи с чем выяснилось решение является неправосудным подлежит безусловно отмене на основании оперативных трезвых жилёных в таких-то статьях. Решение суда подлежит, протокол не может быть изготовлен после изготовления мотивированного решения суда. Это то есть описать нужно все, что ты там писал в заявлениях, примерно так же суда написать. Однако, даже если закрывая глаза, вот это я тоже добавил тебе, чтобы ты знал, что это добавка. В ниже следующем приношу свои замечания и т.д. т.п. Пошло, судебного заседания назначено, поехали. Поэтому, если ты в конце, <coughs> еще желательно повторить все это дело. то есть, Вот, у меня, у меня есть в конце, это как раз то, о чем ты сейчас говорил. Да, вот, если ты хочешь пристав воткнуть, это отдельно надо воткнуть и не смешивать э, яйца с курицей. Проверка лиц участвующих в деле, вот так. Вот эти вот доводы про полноту, про протокол, это как раз может относиться к тем, что я в самом начале изложил. Что когда он должен создаваться, пленум Верховного Суда, еще раз, Плену Верховного Суда РФ, ранее СССР. Какой пленум? Указать его номер, дату издания, реквизиты. Где вот это ты взял? Из... -за... Из какого-то ходатайства. Хода... Хода... Ты должен найти конкретно пленум, что председатель несет персональную ответственность за полноту. Должен найти и сослаться на конкретную норму закона. Допустим, Понял. Номер, плену Верховного Суда номер 354 от такого-то числа вынесены тогда-то. Угу. Неоднократно указывал найти тот пленум, который расписывает все вот это дело. Это очень существенная ссылка на конкретную норму судебных там пленумов там или конкретных законов, вот, чтобы все это было жестко законодательно, как говорится, устаканино, проверка лиц, явившихся в процесс, то есть и, и вот эту часть ее как раз она очень хорошо вписывается в показания незаконности э, протокола, который вынесен поощеки здесь расписано, что он должен в течение... хотя там протокол в течение трех дней устанавливается. Я не знаю, почему здесь указано, что не по сне следующего дня после окончания судебного заседания. Вот в этой части надо проверить, откуда вот этот плену вверху, а ранее СССР. Ну, угу, хорошо. Зачем вот это, а ранее СССР? Нам не нужно ранее СССР. Нужно указать, какой... Ленум. Найти его. Коко. Насколько я знаю, протокол изготавливается в течение трех дней. Может быть изготовлен в течение трех дней. Не более. Это, по-моему, в ГПК где-то написано сейчас, если посмотреть. Да-да-да. Ну. -да -да. Да -да. Тогда откуда там взялась не позднее следующего дня? Нужно найти эту выдержку из этого. Хорошо. Так, там по-моему, 166-я. 230-й составление протокола. Протокол ввозащен день действия секретарем, со в письменной форме. Синографировано это, это, технические средства в протоколе указ лица, участвующие в деле представителей в праве ходатайства Об оглашении какого-либо части протокола внесения в протокол сведения обстоятельств Который не считается важным для осуществления То есть понимаешь, судья косяк порить Не дает тебе, ты просишь в соответствии с этой статьей Внести в протокол сведения важно Что суд мешает, что нарушает 12 статью Не осуществляет управление процессом А наоборот препятствует реализации Процессуальных прав ответчикам не давая возможность заявлять ходатайство, отводы и прочие моменты. Провод должен быть составлен и подписан не позднее, чем через не позднее чем через три дня после окончания судебного заседания. Протокол просто не позднее, чем на следующий день после его совершения. Ну вот, тогда откуда взялась, если у нас есть норма закона, четко указывающая, откуда взялась здесь, что он не позднее следующего дня по окончании процесса. Откуда вот этот момент? То есть если ты найдешь пленум. Верховного суда РФ, где об этом говорится. Значит, Хорошо. Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Протокол должен быть изготовлен и подписан. Не позднее следующего дня после окончания судебного заседания. Ну да. Это я... ввиду подписание. Нет, если и про изготовление. Я тоже сначала думал, что подписан. А изготовление. То есть получается, что здесь в этой части вот это утверждение противоречит норме закона, который четко регламентирует этот порядок. Подписание правосудебного заседания имеет важное значение для оценения представления замечания на протокол и обжалования судебных решений части системного разбирательства. В, том, что в протоколе четко изложено, ну так, ладно, а, а, то есть ты протокол, а теперь про, про лиц. Ты определись, что тебе, явка лиц или протокол, ну как бы просмотри, ну, что тебе, про пристав я, Да, я как бы вот, you, you, you, вот uh, вторая графа, то, что я вот лиц уточняю, и во втором, uh, в части второй то же самое, я Ладно, подожди, как обозначить в нижнем следующем заявлении, в нижнем заявлении 25-го суда, рамки даты заявления протокола были нарушены. И только 31 й протокол был выдан. А зачем был выдан? Когда он появился в материалах дела? 30-го мне его продемонстрировали, 31-го я его забрал. Но это Надо вот... это указать. А вот фотография как бы и ниже описание замечание 7. Замечания. Ну ты понял про, про цитату, я уже не будет. Да, да, да, да, я понял. А вот есть еще... Вот она, вот здесь вот указывает а, по поводу того, что она не хочет принимать все документы и говорит, что мы не являемся Страсбургским судом и так далее. И вот. Смотри, вот видишь, у тебя как бы то ты к началу возвращаешься, то к концу. То есть если ты указал, прошу предоставить копию протокол судебного заседания, то нужны и остальные заявления. А здесь ты снова возвращаешься к, к протоколу судебного заседания. Надо как бы в конце вот этот момент еще раз продублировать о том, что протокол судебного заседания сам по себе по факту незаконен в силу того, что он изготовлен после является подложным в силу того, что изготовлен уже. Да, там внизу написано, я это подготовил. Там последняя, девятая, по-моему вот я бы хотел узнать вот по поводу 67 статьи вверху по поводу 157 стуки статьи, статьи потому что она меня игнорила просто Что игнорила? а вот ну выше чуть-чуть подымись там вот 157 статья вот и, я я говорил о том что это заседание так как она ну. Чуть-чуть выше подымись. Там э, вырезка цитата из заседания о том, что она новый судья и должны начинать с самого начала заседания. а Она со мной, то есть начала, ну вот, начала спорить. Это ты сказал в самом начале процесса или уже в середине? Я смотрю. Как... Ну это уже было после первого определения. Это, а я это опять же. С этого надо было начинать процесс. С ну этого, понятно. Ты приходишь новый судья. О, здрасте, вы кто? Я судья. А с какого перепуга вы здесь? У меня была другая судья, как там ее звали, фамилия. Ну ты, ну, а да, на основании чего здесь вы? Покажите мне постановление председателя суда, У -у -у. который бы указывал, что эта судья сдохла, Или там эта, <с машина <с там ее переехала там. Почему вы? То есть для того, чтобы поменялся судья, должно быть основание. Она, она сказала болеет. Ну, значит, в любом случае, если судья заболела, а, как бы суд откладывается на время болезни судебного заседания, но не меняется. Если, суд, ну, да, да. если председательствующий посчитал, что а, нужно заменить судью, соответственно, он выносит свое распоряжение, соответствующее там постановление, приказ, допустим, ввиду нахождения на больничном, и этот приказ приобщается к материалам дела. Для этого существуют инструкции по делу производства в районных судах, на которых там, по-моему, в них это указано, что делается при э, случае, если судья, допустим, скопытился или еще там убежал там за границу там, или с ума спрыгнул. Там. Это все основание должно быть в деле. Соответственно, ты сейчас читаешь в материалах дела, и ты не видишь там приказа, правильно председателя? Его там нет ну, такого да. документа. Какого-то о том, что причина замены судьи? Совершенно верно. Нет, нету. Все. На основании чего? Судья принял производство? один, есть определение. Есть определение? Судья вынесла определение о принятии к производству материала? Нет, нет, ну, нет, нет, нет. А кто она такая тогда вообще? Как она вообще появилась в процессе? Что за прикол такой? Где вот этот... Э... Вот а, а, замечание о грубом нарушении номер 7, чуть-чуть выше поднимись, это по поводу 225 статьи, предыдущая, вот я, как, как это правильно обозреть, это вот, вот да, сейчас ты читаешь. Да, если вы не против, я хотел бы воспользоваться, почему ты спрашиваешь против или не против? Если вы не против на ринге, можно я тебе челюсть, да, вот с правой стороны сейчас? Прекращай. Не, ну а как? Ну ты подходишь к, к противнику к своему и говоришь, может быть, я подножку там, подсечку там появлю? Я пытался культурно с ней, понимаешь? Ну все правильно, культурно, но не спрашивать, а то можно тебе это или ну, согласен, это обязанность да. твоя. Перегибал, согласен. Перегибался ты, наверное, хотел сказать. Это уже как по-другому. Да. Я несколько раз заявлял про эту статью, как бы она просто, ну вот все видно как бы из Это оперативная норма, статья 225, то есть обязательная для исполнения судом. И ты ее не должен, если ты не против, ты должен делать об этом в виде замечаний ей суде. То есть я хочу сделать вам замечание суду, возражение относительно действий суда, которые прошу занести в протокол судебного заседания. То есть ваши определения о том-то о том, то допустим, по ходатайству или по отводу должны соответствовать требованиям 225. Не спрашивайте, можно я воспользуюсь 225. -й. Ну это ж в ГПК. Ну в ГПК, понятно. Что, ты обязан пользоваться своими процессуальными правами и обязанностями надлежащим образом. Если ты ими не пользуешься, то стоит соответственно в пролете. Ваше название фанера. Понятно. О том, что вы. О том, что вы мои. О том, что вы мои представленные вами документы, не принимаете. Вам. Вам, ну, доку... вам документы не принимаете, судья. А дальше что? Почему пропуск? Это ВЫЛ... ты уже, ты уже. Нет, здесь было написано часть вторая. А, ну это вторая вырезка. И опять, это время, видишь, меняется немножко. Подожди, ну продолжение есть... этого банкета где? Что ответила судья тебе на это? Сейчас, сейчас скажу, сейчас так 1146 сейчас секундочку вот она 146 вот так отличка что это касается того чем докладывал захвата власти в том числе не метал же пожалуйста так, 46 вот Протокольно мы вам отказываем в принятии вашего заявления о захвате власти. Ответчик. Если не вроде хотел бы воспользоваться за том, что вы мои представленные документы не принимаете. Протокольно мы вам отказываем в принятии вашего заявления о захвате власти. А у тебя что, там было заявление о захвате власти? Нет, но ну, я говорил о том, что Российская Федерация, СССР перестал существовать. Нет, говорил в документах. Ты что? Вечно она говорит. А вашего заявления протокольно отказы Вашего заявления у тебя есть? Было письменное заявление о захвате власти? Нет, конечно. Ну а что это такое? Ну это она так, это с ее слов. Ну так надо сразу пресекать ее. Никакого заявления о захвате власти нет. Есть, допустим, отвод, допустим. Какое заявление? Отвод. Если она пишет, что протокольно мы вам отказываем в принятии вашего заявления, любые действия судьи, любые решения судьи, решения, то есть любое, вот, вот она принимает решение, решение может быть принято в виде определений, постановлений, судебных приказов и окончательного мотивированного решения по делу. Все, вот четыре формы принятия решений. Вот если она принимает решение, отказываем это решение. Это решение. Она протокольно мы вам отказываем. Это решение суда. Суд принял решение. Оно должно быть выражено в виде определения, которое должно соответствовать 225. Если она тебе сказала отказываем, скажи, хорошо, а где ваше определение об отказе? Оно есть. Она сказала протокольно. Вот в этой части, вот в этой части. Вот в этой. У тебя должен, должно быть отражено в протоколе судебного заседания. Оно отражено... Но нету его, конечно. Нет, Нет, конечно. Вот если у тебя в диктофоне есть, что она протокольно отказываем, а в самом протоколе нету. Где фиксация да. факта вынесения определения под протокол в соответствии с требованиями пункта 4, 5, 6, статьи 225? Где фиксация? Ее нету. Соответственно, в этой части ты расписываешь, почему ты просишь эти замечания удовлетворить, потому что в протоколе не отражены факты а, вынесения определения по данному обстоятельству, по твоему заявлению, как она называется, о захвате власти. Хотя тобой было сделано заявление об отводе. Не отражено. Решения об отводе никакого нет в виде определения, которое должно быть. Нету, конечно. Я тебе, я не спрашиваю тебе, я тебе говорю, как должно быть написано. Да. да. То есть все вот эти моменты по каждому вот такому доводу должны быть расписаны. Так, судья основания основания с мотивировочной частью основания с мотивировочной частью. Да. Еще один раз я вам сказал, у меня гражданское судопроизводство. Пожалуйста, не нуждайте мне предлагать судебных председательств, на заседание. Вы должны подчиняться распоряжению председательства. Заберите, пожалуйста, свое ходатайство. Какое ходатайство ты ей дал? А, Ну, сейчас уже не могу вспомнить. Сейчас, подожди, мотивацию часть еще кузал гражданское суда ходатайство. Вы, вы не у... принимаете? Я не принимаю, я сказала. Ты понимаешь, что вот это вот, вот это вот. Это вообще нонсенс. Это вообще нонсенс. Понимаешь, ты заявляешь ходатайство, неважно о чем. Суд должен на ходатайство и вынести определение. Это твое право, гарантированное тебе Конституцией, процессуальным кодексом и европейской там конвенцией. Ты имеешь право заявить ходатайство. Заберите свое ходатайство. То есть, то есть, ну вот. Вот этого момента не отражено, он отдельно должен был расписан. Прошу запротоколировать этот момент, судья. Естественно, все запротоколируется с помощью аудиозаписи. Я могу, я могу пригласить девушку-слушателя, я никого не выпроважила. вы сами вышли. Я не могу вам препятствовать, кто будет участвовать и присутствовать на заседании. То есть, значит, и вот это вот тоже сюда нужно отнести. То есть, а этого в протоколе нет, правильно? Это ж судья говорит? Все будет за Да, да судья, говорит. да. Все будет протоколиться с помощью аудиозаписи. Они сами вели аудиозапись еще. Да, параллельно, конечно, да. Ну, а где, если судья говорит, понимаешь, вот этот факт еще один, что к материалам дела не приложена аудиозапись судебного заседания, которая велась самим судом. Если суд ведет протокольную аудиозапись, эта аудиозапись должна приобщаться. Судья сама, естественно, все, будет, все протоколируется с помощью аудиозаписи. Где эта аудиозапись? То есть ты просишь удовлетворить вот, замечание в этой части отдельно, потому что здесь твое ходатайство не рассмотрено. Ты лишил доступа к правосудию, доступа на защиту твоих прав, посредством лишения тебя возможности заявить ходатайство банальное. Судья их считает а, какими-то, что гражданскими, там, что она вызовет пристава даже, в, чтобы тебе не дать заявлять ходатайство. Это что за беспредел такой? Ну, именно таких было, да. Я знаю, что это так и было. Просто вот это все нужно по отдельности расписывать. И это еще один момент. Вот смотри, ты вот этими, вот этими замечаниями занимаешься уже сколько, когда тебе выдали протокол судебного заседания, по идее, свои пять дней законные ты уже давно профукал. Вот, Не, но они попадают на выходные, пять дней. 31 я только протокол на руки получил. Но попадают на выходные плюс праздники. Завтра я должен сдать его. Завтра. Ну вот получается, тебе сегодня придется сидеть всю ночь. Второй раз перепроверить я его физически просто не смогу, потому что здесь ну, километры. А, подожди, подожди, это я выдержку сделал из самого э, протокола. Видишь? Да, вот, да, да. Стенограммы. Ты однозначно да. вот этой части не э, не разделял там нигде, у тебя нет вот этих оснований. Да, нету. Я не больше делал, чем да. уверен, что если сейчас почитать протокол э, судебного заседания и стенограмму, там еще на 20.. 30 листов можно найти основания. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому тебе нужно было все это четко сделать это раньше. У тебя времени было вагон, понимаешь. Сколько они готовили протокол, ты стенограмму мог написать. Ну вот эту стенограмму, которую ты писал, ну дня за два можно было написать. Так усилий. 12 часов. 12 часов я иди. Вот, тем более, за 12 часов ты ее сделал, а все остальное время нужно было писать замечания. А ты столько времени потратил, и в последний день предлагаешь мне вот эти замечания тебе помочь в этом. Вот как я могу это физически сделать? Ты мне скинул тогда стенограмм. Вот, проверь замечания. Ну, замечания, я тебе ранее показывал, как замечания. Я тебе скидывал образцы своих замечаний. И ты... Зачем тебе сниму стенограмму? Потому что и, именно о том, о чем ты сейчас говоришь. Там вот все заседание, сплошное нарушение. Просто я со своего угла зрения, как бы, ну, и ты со своего. Там в каждой фразе ты увидишь как бы ее нарушение, Буквально ну, в каждой. Вот, вот эти все моменты нужно описывать. Если какие-то ты не видишь, не знаешь, не знаешь, как описать, опиши те явные, которые ты видишь хотя бы. Ну, вот я их описал, у меня их 9-10 получится, где-то ориентировочно. Там вот опустись, там осталось девятое, 9, восьмое, 9, вот они как бы такие основоположные. В самом там в конце уже будет. Так. Ну, можно вот эти цитаты из дорога нумеровать еще для себя там. потом поставишь нумерацию. Так, судья, тогда на вопрос скажите, пожалуйста, он говорит о том, что ранее счета, которые открывались, есть сведения о том, что эти счета закрыты. А вот почему у вас не отражен счет? Он говорит, представите, мы не обязаны отчитываться по данному счету, дата, дата, дата, он был открыт, поэтому на то время этого закона, этого закона не было. Восьмое, восьмое, поднимись, пожалуйста, еще, Дуард. Вот там я чуть перепутал, там не девятое, а восьмое. Вот эти, так, судья, вот эти, которые предоставили вы на листе. Это подлинные документы. Представитель вас, Да, ваша честь. Это оригиналы документов. Я говорил о надлежащим образом заверенных копиях. До того момента, как мы предоставили зал заседания оригиналы. То есть до этого момента были надлежащим образом заверенные копии. Тех же самых документов. Идентичны по запросу. С подписью непосредственно клиента. И что? Ну вот, это говорит о том, что.. Я им пытался ходатайство э, подать о, о том, что мемориальный ордер не является документом и выписка э, не является документом. Это эти два. Я их сделал в виде ходатайств. Э, эти документы подготовил. Э, и они не касаются ни свержения власти, ни, ни политизации. Вот, и она все равно их не приняла. Надо было настаивать на это. Надо было заявить. Я о, настаивал. Я судебный видел. пристав. Да, судебный пристав меня затыкал вместе. Они четвером как бы работали в команде. Так, представитель за, за, за, за вашу честь, это оригиналы документов. Ну, а что это доказывает? Это вот это в протоколе отражено? Нет, конечно. То есть она, она предоставила выписку из банка и мемориальный ордер. И мемориальный ордер он подписанный банком, а, без моей подписи мемориальный ордер. Насколько я понимаю, там должна быть моя подпись. – Нет, мемориальный ордер вообще не является документом строгой отчетности и не может быть положено в основе да, суда. Да. – Да-да, совершенно верно. Я это им предоставил в виде ходатайства этот документ, Они, она его отклонила. – Отклонила как? Определением? А, – Нет, она отклонила, так и сказала, что я у вас его не принимаю. С... А, она сказала следующее, я снимаю вопрос заседание Это данный как? вопрос снять заседание вот так вот а ты разве вопрос ты же ходатайство заявляешь да вопрос. да да она сказала что я данный вопрос снимаю снимаю заседание хорошо тогда я не вопросом тогда я заявлю ходатайство я имею право 35 статья позволяет мне заявлять ходатайство будьте добры заслушайте ходатайство так, э, что вот это тебе дает? Ну вот э, с подписью клиента, да. Основание документа, обстоятельства, которые тебя основали, ответчики. Ну они строили свои все доводы на том, что лицевой счет предоставил представитель банка и мемориальный ордер, о том, что это является документом и подтверждением того, что я брал денежные средства. Выписали они на этом. Из лицевого счета, да? Да, да, да, да. да. Лицевой или выписка, и мемориальный ордер, да. Смотри, вот из вот этого не следует что они сейчас обозревают то есть она предоставила подлинники до да? мемориального ордена ордера и лицевого счета ну то якобы есть... якобы подлинники якобы я подошел ознакомился я еще задал вопрос ксерок... о, о, о ксерокопиях почему а это ксерокопия на что мне судья сказала, нет, это подлинненькие и так далее. Как она это удостоверилась? Как она убедилась, что это подлинненькие? Ну, ну она, она мне своими якобы своими словами, что я удостоверила это, я удостоверила, удостоверила это, это подлинники. Ну, надо вас спросить, а вы что, экспертом являетесь? Вы на зуб проверили, что я не Или она как тест на беременность там? Помочилась, ага, две полоски вышли подлинные, да? Видимо так, да. А -а -а. Вот, и потом ниже еще ну, следующее ц... вот, вот это я вообще не вижу смысла, как это можно. Э, ну, допустим, да, этого нет в судебном заседании. В протоколе. протоколе Нету ну, да. а что? Ну а что это дает? Что это ну, дает? То, что она приняла, она приняла и подшила это к делу и строила на этом свои э, как бы доводы. А документы, которые предоставил представитель банка, выписка и мемориальный ордер, в соответствии с ниже указанными э, законами, не являются документами. Э, здесь ни слова от... нет ни о выписке, ни о мемориальном ордере, ни слова вот здесь нету. Ну, то есть надо указать, что она предоставила, я понял. Здесь можно... Вот, видишь, просто она указала страница. Лист 210-211 из материалов дела. Значит, нужно написать как-то так. Комментарий. Я вот не пойму, почему. Сколько там? 210. 11 представлены копии 1 ордера и выписки с лицевого счета и выписки с лицевого счета И опять основания для возражения. Тебе нужно своими словами написать, что после этого мной заявлялось ходатайство. Пыталась, я пытался заявить ходатайство об исключении из материалов. Или ты ходатайство об исключении из материалов дела или что-то? Да, нет, о том, что эти документы не являются. Не, не об исключении, а о том, что они не являются подтверждением факта э, кредита. Это что за, доход... за ходатайство такое? Это выписку я делал, и э, э, в рамках СССР была просто такая информация, я из этой информации сделал ходатайство. В спросительной части данного ходатайства что указано? То, что лицевой счет и мемориальный ордер не являются документами. Еще раз, вопрос. Внимательно слушай, что указано в просительной части? Что ты просишь этим ходатайством? Прошу, на основании сложено, прошу, что? Ага, я понял вопрос. Это у меня, значит, сейчас, секундочку, секундочку. Сейчас, секундочку. Так, так, так, так. Ну, и... ну да, я, видимо, я неправильно подготовил ходатайство и Поэтому а... она тебе и написала, что вопрос снимается. Да, но она, она его она... даже не читала. Дело не в том, что она читала, не читала. То есть э -э ты подготовил политинформацию я понял. о том, что этот документ не является тем-то, не является основанием тем-то, тем-то. Как бы доводы. Они могли бы лечь в основу возражения твоих возражений у которых была бы просительная часть в конце отказать в исковых заявлениях по указанным выше основаниям но здесь просто информация без просительной части ты указываешь на то возможно пытался сослаться вот но как бы э, притянуть это к ходатайству как бы ну можно попробовать опять как мы выше писали что ты был лишен доступа к правосудию 35 статья гарантирует тебе возможность заявлять ходатайство а суд лишил суд э, с помощью приставов э, не дал тебе возможность о чем свидетель стенограмма диктофонная запись э, но ну, так я понял я еще? понял подожди здесь надо, надо тогда продолжить э, выдержку из этой стенограммы что у нас дальше 1209 1209 так где это А у тебя что, сотых секунд нету в этом? Нет. Ну ты это как слушал в телефоне, записывал? Да. А вообще запись обычно переносится на компьютер, включается в компьютерном плеере. Вот здесь вверху ставится этот плеер, растягивается <гум> на всю, идет микшер, идет время. Ниже на пол текста ставится вордовский документ. И ты сразу бах на паузу нажал в наушниках. И чук-чук-чук тут же в документе написал. Потом бах дальше. Или вернулся. И соответственно ты сразу указываешь время. Часы, минуты, сотые секунды. Из трех по-моему оно должно. У меня там тоже микшер должен показывать сотые секунды. Но у меня сотых нету, я понял. Но на телефоне конечно их и не будет. Нет-нет, может... нет, я слушал на компьютере, но там нету не мечту. важно, ладно, бог с ним угу. представлю вашу честь я я готов наложен к копия. так, вот она. так, мы предоставили в зал создания туда оригиналы, то есть до этого момента были наложен заверенные копии тех же самых документов Периодично по запросу с подписью непосредственно клиента с подписью, какие там непосредственно про какую подпись клиента, что на 210 на 210-21 листах есть где-то твои подписи? Нет, нету. А что тогда наш? Ладно. Ясно. Это ордер, мемориальный ордер. Но она обозревала из материалов дела. Я понял, дайте, пожалуйста. Мы еще раз его покажем. Это ваша подпись? Ответчик. Нет. Судья. Нет, не ваша. Значит. Виза Gold, кредитная с информационным конвертом, вы не получали. Тогда присядьте. присядьте. Разрешите вопрос вашей честь если можно. Вы утверждаете, что кредитными средствами вы не пользовались. этой картой вы не пользуетесь. Правильно я понимаю Отлично. Я утверждаю следующее, что вы суду предоставили не оригиналы. А зачем не оригиналы? Надо было. Я утверждаю, что вы предоставили суду э, документы, в которых нет моей подписи. И все. Судья, так. Вы не пользуетесь кредитными связями? Спрашивает представитель банка. Неизвестное лицо в черной одежде. Вы не поняли, либо вопрос задали. Это кто такой в черной одежде? Это Пристав. Вот здесь надо было сразу его садить, даже вопрос... ну, Да, надо было. Я уже потом понял, кто надо было. Что это да. такое? Какого хрена он сюда жало свое пихает? Да-да, нужно было сразу, согласен. Так, ответчик, какими такими средствами, представитель Ермушина? Вот это что за многоточие, 22? Это номер карты, который она диктовала. Там просто невнятно она говорит, потому только последние цифры я. Ну, я так понимаю, вы должны в своих доводах, что вы скажете, да или нет, Кочетков, я отвечаю, вы должны доказать суду ваши требования здесь значит, вам надо сказать да или нет. Это они месить меня начали. У а тебя, собака, никто не спрашивал. Ну да. Ответчик, я не понимаю. Надо сказать да или нет. Вы что издеваетесь, что мне надо сказать? Ты не попутал ничего, надо мне сказать. Я отвечаю так, как читаю нужно. Ой, а зла не хватает на этих моральных уродов и духовных дегенератов. Так. так, ладно, вернемся к тому, что мы протокол читаем, да? Да, да, да. Вот, вот эти все моменты, как бы, вот это отдельное основание для э, фиксации удостоверения замечаний, то, что он присутствовал, то, что влазил, все взять выдержки всех моментов, где влазил про, э, этот пристав без распоряжения суда, понимаешь, с пристав исполняет распоряжение суда. Он осуществляет. Ну да, он вообще, он там поддакивал, затыкал меня по полной. Вот, поэтому все эти моменты надо отражать. Так, ладно, мы не будем сейчас перечитывать весь протокол. Вернемся к тому, на чем мы остановились. Да, вот там осталось, я немножко там цифры перепутал. Последнее предпоследнее вот замечание. Вернись, пожалуйста. Вот они такие основополагающие, как бы. Она последняя это девятая, а десятая я там. не поменял цифры там тоже восьмая она является вот ниже опускайся вот 9 мы с тобой закончили и вот ниже подожди а здесь что нет пропуска вот 131 и сразу идет 132 все правильно да это единая стенограмма правильно ну ну да наверное, здесь да нету больше никаких ну, значит так целиком и надо ставить ну что здесь надо Ниже опускайся, там ниже. Это 86, вот ниже. Что ты требуешь? копию справки, да, да, да, Справка налоговая, это есть справка. Это ты что требуешь? В замечаниях на протокол судебного заседания ты можешь требовать только одного. Удовлетворить указанные замечания. Указан замечание, и все. А сами замечания в любом случае должны быть приобщены к протоколу к материалам дела. Ну, они видишь, как построили Во-первых, она сказала, что они не обязаны были отчитываться в налоговую. Потом а, а, представитель банка сказала, она вообще не. А банк вообще не обязан никуда ничего отчитываться. Да они говорить могут все что угодно. Ну вот, да, да, понимаешь, да. Вот, я не знаю, как еще донести это. Ты вот заходишь, когда есть такая э, технология введение диалога, вот в судах она очень часто применяется, когда ты заходишь в процесс, И такое ощущение, что тебя в этом процессе нету, что тебя гасят со всех сторон, то есть общается судья, и представитель, вот что бы ты ни говорил, как будто бы этого вообще, как будто бы тебя нет, вот они пообщались между собой, решили все, что ты там рассказываешь, какие-то датации, вот игнор вот такой вот полный, и вот нужно заставить их именно процессуальными для этого и нужно изучать процессуальный кодекс, где четко регламентированы права обязанности и обязанности. Ой, ладно, что здесь опять мы... Так, сколько мы да, времени Ну это вот... Мы уже сейчас 44 разбираем, это уже запредельные все вот эти моменты. Ну Даже... вот последнее, давай тогда. Вот, вот вот это восьмое, замечание о нарушения, нарушении, вот, вот это последнее. При сравнении с целом продуктом, созданным судьей, изготовленного, но не судьей. А Изготовлено секретарем, да и подписано судьей. Из сценаграммы, подготовленной за заседания, видны категорически недопустимые различия. Недопустимость их прописана в ПК, которые при таком масштабе в разнице представленных данных могут, не могут, а однозначно повлияли. Хотя о каком влиянии речь, если там все куплены все проданы ну, понятно на решение суда что отражено в самом решении одним из соевной решения является факт подлога протокола заседания после выдачи на руки решения э, решение суда от 24 который после изготовления был нарушение пересчета страниц. В чем в связи с обложки с о принятии, Где отражен? Шкафу по ряду выдающих документов протокола. Рамка ГПК, а также видеозайм материала дела сделанных до и после подлога протокола. Но, понимаешь, ты вот э, несущественные моменты ты выставляешь на первый план. Зачем? Вот эти вот что подшит с нарушением вот этих вот пересчета страниц как бы это, это дополнительное основание основное основание то что он вообще изготовлен после это и вот это нужно ставить во главу угла вот этих вот этого обстоятельства а потом добавить а также был добавлен в материалы дела с нарушением пересчета страниц угу. а во главу угла ставит тот факт что так, видео за протокол, непосредственно э заявление в канцелярию, вот, указать все вот эти факты, вот, как-то у тебя скомкано здесь все. А указывать их надо именно как я указывал в самом начале, что ты обратился на ознакомиться с материалами дела. А в материала дела нет протокола, тогда как решение мотивированное в окончательной форме на руки тебе уже выдано. На основании чего изготовлено решение при отсутствии протокола судебного заседания? При отсутствии в материалах дела диска с аудиозапись судебного заседания на основании которого можно было бы предположить, что судья сидела и переслушала весь процесс и писала? Ну как бы это я так, для проформы говорю, про диск можно вообще не упоминать потом как-нибудь. Вот, выдачен Так. Сделано до и после подлога протокола, а также непосредственно заявление в канцелярию о факте просрочки выдачи протокола. Не просрочки выдачи протокола, ты же в писал не о просрочке 25-го, а по факту отсутствия в Отсутствие, да да, а да, да, да. Какая Отс... просрочка выдачи? Отсутствие. Но я тут имел в виду не о факте отсутствия, а именно о факте просрочки, то что он 25-го еще должны, должен был быть готов, 24-го, а его не было тому я упомянул слово просрочки так его нету что они просрочили в отсутствие да да отсутствие Ты заявление 25 подал да тебе 25 выдали решение на руки правильно так там интересно представляешь вот 25 выдали решение на руки нет а 24 мне выдали на руки а подожди 25 выдали да 25 -го. вот я в начале примерную фабулу писал тебе вот здесь ага. Вот ее возьмешь примерно точно так же. Можно прям один в один повторно что-то здесь напишешь, что и там еще раз указать. Это. Я понял, я понял. И дополнить еще более красочно расширить все эти моменты. О факте с материалом протокола. Ознакомление, также заявлено указанный факт подлога подлога в, в соответствии со статьей 305 что может быть в соответствии со статьей? Не в соответствии со а По признакам преступления. Что может соответствовать преступлением, может быть 305 соответствует? И другими статьями УПК. Об обнаружении признаков преступления. будет представлена позже, а ты его так до сих пор и не делал. Да сколько времени? Чем ты занимался все это время, не пойму? Работал. Прошу удовлетворить настоящее замечание паркового судебного приобщить данное замечание к материалам дела, приложение, справка, сонез, стенограмма судебного А что за стенограмма судебного заседания? Где она прикладывается? Так, э, стенограмма судебного. Ну, я хотел еще дополнительно приложить ее отдельно. Зачем? Ну, потому что, как мне сказали в канцелярии, бывает документы теряются. Ну, приложи. Справка из ФНС, а зачем справка, о чем эта справка Федерального заслужда? Ты ж не возражение а здесь рассказываешь. Нет, у меня просто там в, в диалоге есть момент, когда она комментирует мои справки из ФНС. А представитель банка говорит, что это не является никакими документами, неважно, что предоставили они, ФНС мне не, не предоставили, это вообще неважно. Ну а что доказывает эта справка? Она Ее что, в материалах дела нет? В материалах дела есть, но о том же я еще говорю, они ее как бы обозвали в последнем вот в этом заседании, что она не имеет никакой юридической силы, потому что закон вышел раньше, точнее позже, позже э, моего э, подписания моего э, договора на кредит ну... вот. я тогда задал вопрос почему тогда ранее вообще до этого э, я б, от, э, брал кредиты там в этом банке в вашем эти данные есть а этого именно э, договора нету а что мне представитель банка сказал это уже не важно ну, понимаешь, ну, чистая разводка, чистая воды. Естественно. Все вот, это... ну, вот я это и пытался отразить. Ну, приложи, приложи, хотя на большую вообще здесь не нужна. Эта... Эдуард, и по поводу там вот 157 статьи, я вот ей говорил, то есть мы это уже рассмотрели, как бы это достаточно, да, что... Сейчас вот я... Я ей просто сказал о том, что э, так как вы новый судья, вы не имеете права начинать. И того, это что мы с тобой говорим. Расписать нужно тоже. Вот как ты говорил, взять вот эту выдержку из протокола и расписать, что материалы, mm -hmm. то, что этот факт является, отсутствует в протоколе судебного заседания, он является существенным, потому что судья вообще не имела права рассматривать судебное заседание без соответствующего. Ой, я даже сейчас не помню, как называться, правильно это должна постановление, распоряжения суда или приказ суд... председателя суда о замене судьи. То есть материалы дела отсутствует документ, подтверждающий законность э, замены судьи. В связи с чем я и просил ее э, соблюсти 157 статью в части начинания процесса сначала, потому что она вообще не, ничего не знакома. Ну да, а ты вот опустись, пожалуйста, вот на пятое замечание, там небольшая вырезка, там все как бы видно они уже без номеров а, все ну там значит еще цифрами 157 не могу тебе сказать по цифру время какое а, время 1152 Ну, следующее должно быть. А вот, вот, подожди, вот, вот, вот. Незнакомительная, предварительная стадия. Ты шу, вот. Замечаю, вот так, так, отвечу. я насколько я понимаю, понимаю, основываясь на статье 157, вы как новый судья, мы начинаем... У нас предварительное заседание, нет, у нас судебное заседание. У нас предварительное заседание, закону, статья 157. 157 не говорит о предварительном заседании. Хорошо, я понял. А что ты понял? Хорошо, ну, я что то, что... Да? Не-не-не, дальше Я говорю, давайте будем все в соответствии с ГПК. А, судья. Вот говорю, давайте выйдем со Вот вот нас на социализации я заявляю, потому что у вас, у нас ознакомительная стадия, потому что вы судья, наверное, новый. Ну, ну да, она не дает... Ваше говорить. дело, пожалуйста, слушаем вас. Я могу, я могу предъявить вам отвод. Зачем спрашивать? Я заявляю вам отвод. Отвод это жесткое... Ну понятно, требование, Подготовка вас... Подготовка для вас, а не для судьи. Вы уже прошли все стадии, все остальное и прочее. Ответчик с другим судьей, пожалуйста, слушаем вас, какие ходатайства у вас. Нужно зачитывать статью ей и бить по башке гражданско-профессуальным кодексом, пока она под себя ходить и не начнет. Но она, видишь, сама его не знает. Ну, ты здесь взял с комментариями статью и запихнул сюда, да? Да, да, да, да. Но это не основание для возражения, а написать, что данная часть судебного заседания в протоколе не отражена, что является существенным для рассмотрения данного дела, потому как данное судья не имело права продолжать судебное заседание в нарушении императивных требований статьи 157 глосящих нам или допустим устанавливающих что и дальше статья и пошло вот это все все понятно теперь ну дальше мы уже проходили да да так давай я сейчас тогда я не знаю постараюсь побыстрее но это часа два не меньше двухчасовая вот это хорошо шапись, сколько она будет делать не знаю если получится, вот я скину тебе, и дальше будешь уже по ней смотреть. Хорошо, хорошо. Все, давай тогда до связи. До связи, всего доброго. Постарайся успеть сегодня сделать. Хорошо.